Если ты не знаешь, кто такой Далай-Лама, давай я тебе немного расскажу о нем. В конце нашего разговора он взял меня за руку и продолжил диалог с собравшимися людьми, не отпускаемую руку. Когда у него зачесалась рука, он даже взял и почесал эту руку у бороду моего товарища Григория Ветова. Когда он вошел в комнату, он поздоровался с практически каждым человеком в этой комнате за руку. И, возможно, он является последним Далай-Ламой. Всем привет! На связи Антон Бритва. И в этом видео я расскажу вам а встреча с удивительным человеком, человеком, который оказал огромное влияние на мою жизнь, человеком, который является для меня примером, ориентиром для подражания – это Далай-Лама XIV. Его святейшество – Далай-Лама XIV, духовный лидер буддистов Тибета и Бурятии. Родился в многодетной семье фермеров. Когда мальчику было два года, его нашли монахи признавшие в нем реинкарнацию 13-го Далай-ламы. Сам титул в переводе означает «духовный учитель, глубокий как океан». Его знаменитая цитата «Будьте добрыми, когда это только возможно». А это возможно всегда. Около шести лет назад, когда я уволился с работы, начал вести свою первую предпринимательскую деятельность, я отследил в своей жизни интересную закономерность. С одной стороны, материальные результаты моей жизни шли вверх, рос уровень дохода, достатка, появилось больше возможностей, больше вещей, которые я себе мог позволить. А с другой стороны, уровень счастья в моей жизни неизменно падал. Я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. В жизни так бывает. С одной стороны, по внешним признакам можно сказать, что все хорошо, но на самом деле в глубине души человек испытывает то или иное несчастье. Я начал копаться в интернете, искать материалы, которые позволили бы мне стать более счастливым человеком. И в какой-то момент я наткнулся на книгу, которая называется «Искусство быть счастливым», и ее автор Далай-Лама. После прочтения этой книги я по-другому взглянул на свою жизнь и понял, что на самом деле то количество материальных благ, которое нас окружает, никак не влияет на уровень нашего счастья. И счастье – это мышца, которую необходимо тренировать наряду со всеми другими мышцами своего тела. И если ты не знаешь, кто такой Далай-Лама, давай я тебе немного расскажу о нем. Далай-Лама – это глава Тибета, верховный лидер всех буддистов, человек, который является обладателем Нобелевской премии который в течение последнего века ведет просветительскую и миротворческую деятельность. С момента прочтения книги далай лама «Искусство быть счастливым» и просмотра десятков роликов в интернете у меня появилась мечта увидеться с этим человеком вживую. И когда два года назад я получил предложение в составе небольшой группы российских паломников отправиться в гости к Далай-Ламе в Дели, я был несказанно рад. И первое на что я обратил внимание, когда приехал Далай-Лама, он приехал практически без охраны. Вы когда-нибудь видели, чтобы Патриарх или Папа Римский приезжали без охраны? Сейчас зачастую блогеры на встречу со своими фанатами приезжают с большим количеством охраны, чем тогда приехал Далай-Лама. Когда он вошел в комнату, он поздоровался с практически каждым человеком в этой комнате за руку. Мы разговаривали с Далай-Ламой практически два часа на серьезные темы политики, экономики, того, как живут люди в этом мире, и несмотря на то, что это был очень серьезный и глубокий разговор, Далай-Лама постоянно шутил и смеялся над самим собой, над собравшимся в этой аудитории людьми. И в какой-то момент, когда у него зачесалась рука, он даже взял и почесал эту руку у бороду моего товарища Григория Ветова. Гриша стоял, смотрел на него, улыбался и не знал, что делать. В конце нашего разговора он взял меня за руку и продолжил диалог с собравшимися людьми, не отпуская мою руку. В этот момент мое сердце остановилось. Я стоял, улыбался и не знал, что с этим делать. <с <payment> Я уважаю все религиозные веры, поскольку все эти религиозные традиции даруют людям на протяжении on this уже тысяч planet. лет so respect, поэтому мы должны их уважать. И должен вам сказать, откровенно, что в современном мире мы наблюдаем эмоциональный кризис. So ancient Indian knowledge how to tackle uh, destructive emotions such as anger is very very useful and not only ancient one but relevant today's world. И поэтому древние индейские знания о том, как работать с нашими разрушительными эмоциями, очень и очень полезны. Это не древние знания, это очень современные знания. So how buddhism, how и я всегда говорю о себе, что я наполовину буддийский монах, наполовину ученый. Поэтому я не, не одобряю переход в другую религию и никогда не... Выступаю миссионером буддизма. В норунистом я всегда говорю, что лучше оставаться в лоне собственной традиционной родной религией. Но последние 30 лет у меня идут очень серьезные беседы с ученым. Особенно and neurobiology, Neuro and physics, particularly thermal physics, and psychology, these four fields. The physics, biology, biology, science, science. So, and also, including how, how to grow small cats here. <laughs> I, I myself also use you another know, book of Видите, у тоже не на Несмотря на то, что для многих людей в этом мире Далай-Лама является живым божеством, воплощением Будды, сострадания, он очень простой человек. От его святейшества я узнал, что, оказывается, он любит чинить часы и разбираться в механике. Оказывается, Далай-Лама не вегетарианец и он ест мясо. И даже один раз в своей жизни пробовал водку. Это было, когда он путешествовал по Монголии. Далай-Лама – это человек очень непростой судьбы. Он был рожден в бедной крестьянской семье, и из его 16 братьев и сестер в живых остались всего лишь 7. В раннем возрасте он был вынужден покинуть свою родину Тибет, спасаясь от китайского нашествия. Всю свою жизнь Далай-Лама прожил в изгнании, и, возможно, он является последним Далай-Ламой. Наверняка ты знаешь о том, что Далай-Лама перерождается. Его высочество является 14 своим перерождением. Дело в том, что помимо перерождения самого Далай-Ламы перерождается еще учитель, наставник Далай-Ламы, так называемый Тулку. Каждый раз, когда перерождается наставник, Далай-Лама обучает этого ребенка всему тому, что он знает, чтобы когда этот ребенок вырастет, он помог после смерти найти нового Далай-Ламу и передать все знания, его преемнику. Сейчас понятно вообще было, что я рассказываю? Короче, объясняю. Есть Далай-Лама, он перерождается. Есть наставник Далай-Ламы, Тулку, он тоже перерождается. Для того, чтобы найти нового Далай-Ламу, нужно перерождение его наставника. Китайцы украли перерождение его наставника. Когда Далай-Лама умрет, некому будет выбрать его перерождение. Поэтому, возможно, вот это последний Далай-Лама, который существует на этой планете. И даже несмотря на все это, на то, что его страна была разрушена, на то, что он был вынужден бежать, на то, что он за то, что он потерял многих людей в своей жизни, и даже своего наставника, каждое утро Далай-Лама встает в 4 утра и несколько часов молится за каждого человека в этом мире. Так вот, для чего я записал это видео если каждый человек, который посмотрит этот ролик, хотя бы чуточку станет добрее и милосерднее, то этот мир станет лучше. Со своей стороны я разыграю вам книгу, с которой все началось, книгу, которую я привез из Индии с подписью Далай-Ламы. Оставляйте комментарии не меньше четырех слов под этим видео, обязательно указывайте ссылку на себя в социальных сетях, и, возможно, эта уникальная книга, книга с подписью последнего Далай-Ламы, станет вашей. Ребята, я надеюсь, вы стали чуточку добрее. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайк, и мы будем выпускать больше таких хороших видео.